Все появилось. Бисер, блин. Не, самолетом я не дружу, мне не надо что-то типа мопеда. Брат, а вот Двинхелл припасал точку и тапнись. Точно, слушай. Лашпед, блять. Ты этот, понял? <с> Стука, за хитрый смех, блядь. Ээ, ничего. Просто хорошее настроение. Ах, ты пидор. А ты, что а ты робишь? Пихаю по городу. Дайте мне жрать, хочу ебты. Ну понятно, блять. Ага, -а -а, я нашел, нашел его. Слушай, я попал. Слушай, охерено, растягивания нет. Так, меняем позицию. Пизда, мы не все. Что-то просто. про вопрос. Не бей, бей, хочешь, бля. Я не буду стрелять. Мы клеим. Кто это такой? <свист> Интересно. <свист> Слушай, ну лутал уже, тут мп Мазин для карбонового ружья. И шо, блядь? Ты шо, тихо... блять? Курово, <сос> блять. <сос> Эй, Энрико Энглесиас. А что ты не тут, не Джон Сина? Трусы красивые. Да, блять, моя пятка? Ты ч, блять? Охуел, блять. Какая пятка, блять? МП-пятка, блять. Ты шука, я не трогал. Ту Бачишь, моё за спиной, блин, тем пятку Пидрила, блядь. О, всё, теплышко. буки, блядь. Такие, блядь, чисто. Мармышкой, блядь. Блядь. Я патроны потерял. Распал. И что там, сука, с дрона зашел? <смех> Ничего. А, <гавно. смех> Кто с дрона зашел? Mm -hmm. А як ты из инвиза выходишь я что так медленно а надо шкроллим что так брать эту сетку включить выключить аж вот так я всех вижу слушай а че ты а че ты а что ты обычный ты умер что Подожди, а я могу такое делать зайди в церковь, она тебя спасет я думаю Таааам... Сука! я что то другого не ожидал... А шо тебе, блин, в смысле? Ебать ты! Ой, сука... Ну не пидор, блять... Сука... Педло, блядь. Сука, не рог ру... вытовал, что кто там не хотел заработать, Пикаю <с intitulis> блять. Пикающего сейчас, подожди. Блядь, бибил. Да шучу, шучу. Поехали, блядь! Я снимаю, нахуй! Блядь, надо было дроп спаунить. Бля, блять! Иди нахуй, блядь. Блядь, ты крыса, блядь. Блять, та не роби того, иди вот, блядь. Так они не успевают, они просто пухленькие. Ебать. Вот это прикольно, я понимаю Как за тобой такая толпа пухляшей бежит Не, пухляшей жалко, надо этих Худеньких, таких они быстрые как раз Что ты не убежал Ща, где? Где она? Подожди, вот это да, наверное? Да, давай мы по десять штучек. Ну ка! Саша, вернись! Раз, выживание, слушай. Ах ты у тебя патрона нема? Б, блять, да! Беги, сука, беги! Блядь! -а -а Гандон. Ой, блядь, ты урод. Вот ты, сука, урод, блядь. <are> <you> <laughs> <сарк activated> так, ну что, ты готов? пошел нахуй блять скажешь когда готовите на спавнер пошел вон блять <laughs> гандон блять так бывает ничего страшного номер 495 4 9 он был молодым давай по новой миша все хуйня а он на самолете хуярит <плес> Вот ты, сука, заебёшь, блядь. А летающих зомбей нет, ты, слушай? Теразахтили, <свят> блядь. где это, Ты, ты чё? Муся, как ты взорвался? Блядь. Разворачивался резко, хп убалывался. Из-за того, что резко разворачивался? Ну, крылом-то черкал. А. сюда сука, сюда на на на на на на на александр радио толпы все бессмертный суши А, это же сезона точно. Сейчас мы это исправим, подожди. Ебать, ты, ох ты, сука. Пошел ты нахуй. Блять, я тебе админа убираю. Нельзя тебе, блядь, такой дозы. В смысле, ты не весело, что? Нельзя тебе такой власть. Ах ты, говно, блядь. Издеваться над другим это бивать. Ну, я понял, блядь, хорошо. Задишь ты, блядь. Кто на тобой издевается? Сколько биров поломает зомбаков? Они будут биться волки будут биться. Я <рогрое> <рогрое> <рогрое> <рогрое> Какая, вот это мощь, я понимаю. Что, то мишки? кого? Мишки бьете Да, да. <рогрое> оно, оно, оно, ебай, газуя, сука. Лыпить, блядь! Ой, ебать, ты килу будешь, братан. Ты на ты, блин, блядь, пой, сука. Тики, чики. Чики, чики. На на. На, нахуй. Ты упор попишь, шляпаешь. Иди сюда. иди маленький, на, на. На ебать, он не загинает. Дрифтить. О, на нахуй. Нашел один столб, блин, посреди поля. Это Саша. На нахуй, блядь. Ого. Сразу пол хп ушатал. Давай, ты сможешь, сможешь. Я могу тебе помочь? Толкнуть? Нет. Могу только вот так сделал. И да раз. Слушай, он тебя услышал. Я в курсе. Разбанно. Он... Ты выживешь, что ли? Но я помню, этот умер. Я могу его убрать? Нет. Беги, Саша. Куда я пятачкой? Ты, ты мне показываешься что ты в тачке, понял? Ну, я я как бы в тачке, типа, в середине, в текстуре. Да, я бачу. Я могу его толкать, нет. А как он тебя услышал? О, он уходит. На. Он тебя убьет. Ну. Если тебе понравилось видео, подписывайся на канал, ставь лайки Ссылка на сервер будет в описании под видео Если тебе интересно, заходи Я над тобой поиздеваюсь, если этот Александр не забрал у меня права админа Или просто заходи поиграть Сервер с официальными рейтами, без лагов, с адекватным админом С вами был Розе, всем до новых встреч